Прежде всего поздравляю. Вы такие соперники, которые регулярно борются в финалах. Что помогло, на твой взгляд, выиграть сегодня? Я к этому готовился, к чемпионату. Прошли сбор. В последний раз я проиграл. сейчас я хотел взять реванш. У меня это получилось. Хотел бы я, в первую очередь, поблагодарить всех тренеров сборной Дагестана. Также хотел бы поблагодарить тренера сейчас сборной Казахстана Марбека Юсупова и Эдуарда Базарова. Они тоже причастны к этой победе. Отдельное спасибо хотел бы сказать своему старшему брату Азизу Яралиеву, то, что всегда рядом помогает. А эту победу я хочу и посвятить своему брату, другу лучшему Арсену Гузбанову, который в феврале месяце попал аварию. Сейчас он в трудное положение, лечится. Эту победу я посвящаю именно ему, своему другу, чтобы он поскорее встал на ноги, вылечился. Так ну, что эту победу да, да. я посвящаю именно Арсену Гузбанову. Дай Бог, потому что, конечно, вот радость от этих эмоций, она всегда человеку в трудной ситуации выручает помогает. Скажи, пожалуйста, ты упомянул своего старшего брата. У меня вопрос, он Старший такой... Брат, он имеет в виду Друг, Друг, брат. А старший брат у меня, вот тут вот он на можешь Можете его даже показать. Круглиев. Он мой родной брат. Слушай, он такой же здоровый, как ты. У тебя такие мышцы. Откуда это вообще? Природные? Наверное, скорее всего, деньги. Так что, чтобы поблагодарить, хотел бы поблагодарить всех болельщиков. Вижу тут радостные лица. Всех хочу поблагодарить. Многие ребята приехали именно из Дербента, из Махачкалы именно на этот финал. Я своим братьям по команде сборной Дагестана, сейчас, который будет бороться, желаю удачи, чтобы все победили. Последний вопрос. Про соперников. Те предстоит бороться на чемпионате мира. Кто, на твой взгляд, самый опасный в этой категории? Ну, самый опасный, там все это знают. Там иранец и американец. Я с ними уже боролся, с каждым, э, проиграл. Но, иншаллах, я сейчас буду готовиться на них и возьмем а за счет оценки. чего? А за счет чего все-таки они обыграли? Ну, э, я думаю, чуть-чуть я тактически чуть неправильно подошел и функционально чуть э, отставал. Именно с американцем. Я буду готовиться, все силы оставлю. Иншала, в этом году, если будет мир, я сделаю все возможное, чтобы выиграть.